Добрый вечер! Рад вас приветствовать на канале Помощь с компьютером! И в этом видео -уроке я вам покажу небольшой батничек, который позволяет профератории 7 Zip выставить автоматически все ассоциации. Конечно, можно попрошаманить, и я покажу, где, чтобы выставлять только нужные вам ассоциации. Но в моем случае я выставлял полностью все. Давайте не затягивать, а покажу вам сразу это. Так, ну у меня находится он в общей папочке. Давайте откроем его. Вот такой а, батничек. Он а, показывает, какие нужно нам отсасы выставить. Здесь, вот здесь. И вот здесь он уже показывает, в какие места а, реестра он записывает а, данные для сопоставления нашего архиватора с архивированными расширениями. По сути, если у вас не будет находиться сквозь одного из этих веток реестра, нужного нам, например, 7z папочки с настройками, то остаться уже не будет. Вот и все Давайте я вам покажу теперь, как он работает. То есть мы открываем 7zip, вот администратора, допустим, для удобства. Давайте не уберем несколько. Ну вот так. Вот так. Применим. То есть получается у нас... Вот здесь нет некоторых ассоциаций. Мы запускаем наш бантик от администратора. Появляется такое окошечко. И это окошечко может появиться только если у вас вы ну, напрямую работаете с компьютером. Если вы удаленно, то у пользователя не появится такое окошечко. После применения вы а, можете открыть и увидеть, что ассации применились. То есть, если стоит ассация, он ничего не делает. Если ассоциации нету, то он добавляет ее. И применяет настройки. После чего CNC вы открываете любое расширение, которое мы выставили. Вот такой легкий батничек. Его вы можете скачать по. В описании под видео я выложу ссылочку из своего Яндекс.Диска, по которой вы можете зайти и его скачать, чтобы не прописывать вручную. А на этом э, видео хочу закончить. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мою группу. Если у вас какие-то остались вопросы, то задавайте под комментариями видео. С того что на них отвечу. А так, жду вас все чаще и чаще на моем канале. Надеюсь, видеоуроки становятся все более... А, понятные и интересные. Всем спасибо и до скорой встречи.